Приветствую всех любителей живописи. Уже по названию ролика понятно, о чем пойдет речь. В живописи, особенно в пейзажной, существуют два понятия. Это линейная и воздушная перспектива. Если с линейной перспективой более-менее все понятно, коротко, изменение масштаба изображения в сторону уменьшения к линии горизонта в точке схода, вот сказал, даже сам не понял, то с воздушной перспективой непонятно вообще, что это. А самое главное, как писать картину, чтобы этот воздух присутствовал. Короче, я буду рассуждать и пробовать рисовать этот воздух. Что за субстанция, воздух? Он же не мячик, не дерево, не стена дома, его нельзя пощупать, но можно увидеть. Короче, что меня зацепило поработать с воздушным пространством. Ехал я как-то ночью, в глубоком тумане, и видел вот такую картину. То есть, ничего не видел, кроме огней и фонарей, и то в расплывчатом виде, туман. Красота неописуемая. Как написать эту красоту? Поставить тюдник и начать писать? Как? Ночью? На трассе, где нельзя останавливаться? Сфотографировать и писать с фото? Сколько вопросов сразу появилось. Туман явление краткосрочное. Значит можно изучать по фоткам. Благо, современная фотография пришла к высокому качеству. Даже шишки не брезговал применять фотографию для изучения предмета. Итак, что такое воздушная перспектива в живописи? Скажу сразу, у меня однозначного ответа нет. Из википедии, это звучит так. Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов, по мере их удаления от глаз наблюдателя. Ничего не понимаю. Но, для любого изображения это определение подходит. Начал разбираться. Воздушная перспектива в живописи, понятие обобщающее так как существует множество явлений уплотнения воздуха. Например, при дневном свете, допустим в солнечную погоду, плотность воздуха создает ощущение затуманенности, но это действует на большие расстояния, километры. Дальний план, как бы уходит в дымку. Ближний виден отчетливо. Вот пример живописи Ивана Шишкина, Лесные дали. Здесь понятно, как изображен воздух. Чем дальше от зрителя находится лесной зеленый массив, тем больше он теряет свои очертания, обесцвечивается и приобретает голубоватый оттенок, от воздуха. Вот схематичный пример воздушного пространства. Но это панорамное изображение пейзажа. А как же быть с линейным, когда деревья, уходя по линейной перспективе, уменьшаясь в размере, сходятся в одну точку на линии горизонта? как здесь изобразить воздух, который нельзя пощупать, то есть как разбить его на эти планы в деревьях. Тогда я начал искать картины художников в интернете, которые хорошо справляются с воздушной перспективой. Тот же Иван Шишкин прекрасно передает воздух, но это уже не ясная погода, а пасмурная, с очень влажным воздухом и небольшим туманом. Здесь хорошо показана воздушная и линейная перспектива, за счет уменьшения деревьев в глубину пространства, и за счет потери их прописанности. Короче, здесь все понятно. Воздушная перспектива, это обобщающее понятие, я повторяюсь. Ведь воздух может иметь не только свою плотность по мере удаления, но и быть наполнен всевозможными частицами. Например, сухая жаркая погода. В воздухе будет присутствовать частицы песка или пыли. Дождь препятствует видимости объектов дальнего плана, что хорошо показывает воздушную перспективу. Также метель, туман и тому подобное. Все это разные явления, и по-разному изображаются на картинах. Вот еще примеры живописи из интернета, где воздух показан во всей своей красе. И неважно, в каком стиле написаны картины, но воздух в них чувствуется. Гениальное решение изображения воздуха. Туман, как явление краткосрочное и написать его на натуре, проблематично. Тогда изучаем по фото или по картинам других художников. Я рассуждал и показываю Вам примеры воздушно воздушной перспективы в пейзажах. Но все они имеют естественное освещение, будь то день или вечер. А меня зацепил туман ночью, когда кроме искусственных фонарей, нет никакого света. Нашел фотку питерского храма, спас на крови. Фотографии красивые по освещению. Хорошо показана линейная перспектива, дорожка, идущая к храму. И на этом все. Она абсолютно плоская, потому что в ней нет воздушного пространства. Что ближний, что дальний план, имеют одинаковую четкость. Но именно это мне и нужно. Я попытаюсь убрать свет от неба, оставить только свет фонарей, которые будут пробиваться сквозь туман. Но я понимал, если писать сильный туман, плотный, то кроме фонарей, ничего не останется. Итак, я делал и наброски, вот, например, эффект заканчивающейся краски. Сначала я накидал вот такой легкий набросок, в котором никакого света или цвета не предполагалось. Тут был опробован эффект заканчивающей краски. Пока мажу, объясняю, что это за эффект. Я намешал серый цвет вот из этих красок. Храм в глубине должен находиться в тумане, обозначил силуэт храма без деталей. Здание слева, тоже должно к горизонту быть светлее, чем на ближнем плане. Можно конечно высветить серую краску белилами, но я пробовал эффект заканчивающейся краски. Беру на кисть краску, и начинаю ей красить от ближнего плана к дальнему. Как видно, краска на кисти постепенно заканчивается, и плотность закраса уменьшается. Конечно, количество краски на кисти нужно рассчитать, чтобы она действительно заканчивалась. Итак, пробую красить по всем плоскостям. Это краткосрочный набросочек, поэтому рассказывать о нем много нет смысла. После был написан этюд с этой же фотографией, спаса на крови, с подмалевком два или три сеанса, по фотке, на которую нужно было изменить. Все цвета из головы. Смотрите. Как только я намазал подмалевок, понял, что без предварительного рисунка детали храма уже придется ловить на весу, по ходу. А ведь красота этого храма именно в деталях. Пока писал, мне все время не давала покоя одна штучка. Между передним и следующим фонарным столбом, который справа, по перспективе должен быть еще один столб. Но его там не было. Куда он делся? Кто его спер? Оказалось, что его действительно там нет, потому что этот участок тропинки освещает свет, идущий от здания, которое справа на картинке. Желтый свет я писал чистым кадмием желтым. Запомните это. Впоследствии я сравню два разных желтых цвета, которыми пишу свет. После написания этого этюда, когда он уже просох, я голубоватым цветом попробовал сделать небольшой туман ближе к храму. Ну и конечно все таки не давала мне покоя эта пустота между столбами. Нарисовал идущих человечков под зонтиком. И пустота заполнилась, и картинка оживилась. Смотрите внимательно. Есть вопрос, в какую сторону идет человек с зонтом? К храму? Или от него, согнувшись от ветра? На этом этюде, я учел самую важную вещь. Как бы храм не был скрыт в тумане, именно он является главным объектом. Его красота состоит именно из архитектурных деталей, которые мне не удалось пописать с точностью на этюде. Значит, саму картину я начну писать в прорисовке архитектурных мелочей спасенной крови. Не прощаюсь, продолжение в следующем ролике.